Народ, всем привет, добро пожаловать на канал или в группу, не знаю где вы смотрите данное видео. Замечательная новость, моему каналу, точнее моим каналам и группе Калибр исполняется 5 лет. Мы с вами уже 5 лет общаемся, это не маленький срок, это первый такой серьезный юбилей на канале, будем продолжать, надеюсь вам все нравится. Большое спасибо вам за поддержку моего творчества, ну и также большое спасибо моему редактору Гору за то, что он помогает мне со всем этим, кстати... Побольше ставьте лайков в группе ProCalibur. ему будет приятно оценить его работу. Я решил разыграть 15 тысяч монет. То есть всего э, будет 15 тысяч, 15 победителей по 1000 монет. 9 тысяч разыграю среди подписчиков на ютубе, соответственно... Три тысячи разыграю среди подписчиков на Твиче и три среди подписчиков ВКонтакте. А Как вы знаете, я не очень люблю делать розыгрыши с подписками, но это все-таки юбилей. Это именно посвященный пятилетию каналу и так далее. Поэтому мне в первую очередь хотелось бы отблагодарить тех людей, которые на меня подписаны. Поэтому только среди подписчиков в этот раз. Никаких репостов ничего не надо, сейчас зачитаю условия. Либо вы можете просто прочитать в группе Про а также можете все это замечательно прочитать под этим видосом. Также хотел напомнить, что мои каналы есть на Яндекс Эфире, в ТикТоке, на вас, э, на Good Game, где-то даже в Одноклассниках были. Все ссылочки сюда присутствуют под моими видосами, если хотите поддержать мое творчество, подпишитесь на все эти платформы, если у вас есть желание. Но естественно для розыгрыша это не обязательно. Просто если хотите меня поддержать. А давайте перейдем к условиям, не будем долго затягивать. 23 октября в субботу, время стрима вы увидите отдельно, пройдет мероприятие в виде стрима, где в прямом эфире я разыграю все эти призы через специальные программы рандомайзеры естественно не просто с головы буду брать, а именно через рандомайзеры. Будет три розыгрыша в одном, первый будет соответственно это розыгрыш для подписчиков на ютубе, надо будет подписаться на YouTube канал, соответственно открыть подписки, чтобы я мог проверить. Ну и оставить в комментариях под данным видео именно в ютубе свой комментарий с игровым ником в калибре. Второй розыгрыш состоится для подписчиков на Твиче. Соответственно, вот ссылочка на Twitch, где вы можете подписаться на мой канал. И именно на Ютубе, под именно этим видео, в отдельном сообщении, в комментарии, напишите название своего Twitch канала с пометкой Twitch. Соответственно, пишите Twitch, название вашего канала и дайте поздравление, либо там можете похейтить меня, без разницы, не имеет значения. Но это надо написать именно на Ютубе. Соответственно через рандомайзер я буду убирать случайный комментарий, если там будет написано Twitch такой-то канал, соответственно тысяча монет ваши. Пока через сам твич я разыгрывать не буду, все это произойдет под этим видео, так будет проще, возможно. Ну естественно третий розыгрыш проходит среди подписчиков группы ВКонтакте про Калибр. В данном посте, который будет опубликован уже сегодня, вам надо будет просто поставить лайк и соответственно подписаться на данную группу. И оставить в комментариях по данным постам свой ник в игре, чтобы мы могли отследить накрутку. И не было там 10 учетных записей, и люди не накручивали себе победу. Все должно быть максимально честно. Как могу, так защищаюсь. Естественно, итоги розыгрыша будут опубликованы на следующий день, чтобы у меня было время спокойно сесть, подготовить, написать. И начисление призов будет проходить в течение двух недель в несколько этапов. Не переживайте, каждый из вас получит приз, если вы его, естественно, выиграете. Еще ни один победитель без призов не оставался, репутация это наше все. Ну еще раз отдельное большое спасибо всем, кто меня поддержит, кто меня пишет, кто меня смотрит, кто там лайкает меня, кто лайкает посты про калибры, которые пишет Егор. Ну, я там иногда примазываю своими постами. В общем, большое вам спасибо, что поддерживаете мое творчество. Нам это приятно. Ну на этом все. Желаю вам всем удачи. Пусть победит самый фартовый.